Привет, я Энни Мэджик и сегодня, ребята, давайте просто расслабимся и повеселимся, потому что сегодня будет одна из ваших самых любимых рубрик Смешилки Смешилки это смешные страшилки для тех, кто не в курсе Я читаю какую-нибудь страшилку и показываю, как бы это выглядело в реальности И сегодня мы с вами посмотрим страшилку под названием не снимай в Квай в 3 часа ночи. Кстати, по поводу Квай, я там тоже есть, Энни Мэджик. Ссылку на приложение я оставлю в описании внизу. Скачивайте, находите там меня, снимайте свои ролики в Квай с хэштегом Энни Мэджик. И тогда я их посмотрю и покажу вас в видео. Ну и чем больше лайков, тем чаще выходят смешилки. Хотя, подождите, он не на факте сидит, если что, а на другом моем пальце. Обязательно сходите сегодня и посмотрите ролики на других моих каналах. Особенно советую вам посмотреть ролик на Magic Family, моем канале о кошечках моих собачках и других питомцах. Потому что там сейчас происходит нечто невероятное. Лети! Не хочет уходить от меня. Целых пять новых питомцев! Давай! улетел. Жила-была девочка Маша, которая очень любила танцевать, петь и вообще была очень талантливая. Но нигде Маше не перед кем было похвастаться своими талантами, и она очень грустила. В один прекрасный день в школе от подружки Даши, логично, Маша, Даша, она узнала, что есть такое приложение для телефона Квай где можно снимать свои клипы с кучей спецэффектов под разную озвучку и музыку. Маше это очень понравилось. И как только она вернулась домой, она сразу же решила снять свое первое видео. В приложении оказалось все просто. Она быстро завела себе аккаунт и сразу же сняла несколько разных роликов. Ух ты, фильмы! Ух ты! О! Опубликовать. Загрузка. Какие крутые ролики они снимают! М -м. Эффекты. О, -о, -о, -о, -о, О, музыка. Обложка. Больше эффектов. Можно текст написать. Ух ты! 190. Ух ты! 100, 100, Ух ты! Фильтр. А хотите весить? Ну, 90. Так, 135, 90, это 45 килограмм. Ну, я не знаю. Можно ногу отрезать. О, как она это делает? <реклама> о Они целое кино там снимают. Ну и что? Я тоже так научусь. Но вдруг на ее телефон пришло странное сообщение. <реклама> не снимай в квай! 3 часа ночи. Маша не придала ему значения, подумав, что это глупая шутка ее подружки из класса, как всегда в страшилках. Но ей стало очень интересно, она легла спать и поставила будильник на три часа ночи. Ночью, проснувшись, она сняла еще один ролик в Квай и легла спать. Утром ничего не случилось. Зато у Маши прибавилось подписчиков и лайков, и она решила это повторить. И вот в 3 часа ночи снова Маша просыпается от будильника и слышит какой-то шорох в комнате. Она очень испугалась, ведь увидела, как в углу комнаты стоит какой-то черный человек. Он намного выше, чем Маша во всем черном и лица в темноте не разглядеть. Маша сидит и вся трясется, а черный человек вдруг заговорил. «Хочешь, я сделаю тебя звездой Квай?» Маша молчала. «Хочешь?» Повторил черный человек своим хриплым, жутким голосом. Маша неуверенно кивнула. «Ведь ей так хотелось этого на самом деле!» Черный человек сказал. «Хорошо. Ты хочешь, чтобы у тебя было много подписчиков?» Квай, много лайков на твоих роликах. И все узнали о такой талантливой девочке, как ты. Маша уже размечталась и кивнула увереннее. Ага. Черный ну, человек стой. сказал. Я сделаю это всего лишь за одну услугу. Какую? Спросила Маша. За твою. Душа! ответил черный человек. <свят> <свят> Маша <свят> на секунду задумалась, а потом подумала: наверное, это какая-то шутка! И согласилась. Хорошо! Давай! И вот Маша проснулась от своего же крика и подумала: интересно, это был сон или нет. Маша сняла еще одно видео в квайт Чепуха! Дамблдер уже староват. Чепуха! Ему всего лишь. Сколько ему? 150. Ее лайки и подписчики продолжали расти, как на дрожжах. Маша очень обрадовалась, а через минуту бешеной радости она упала на пол и заплакала. Неужели тебя заберет мою душу? Закричала Маша. В этот момент в комнату вошла мама, но резко остановилась и спросила. Почему ты плачешь? Машенька. Вечно у тебя тут какой-то бардак. За что? Спросила мама. Я продала ее. Кай! Мама стала смеяться. Ой, мама. С чего ты это взяла? Спросила мама. Маша рассказала, как черный человек пришел к ней в три часа ночи и предложил ей сделку. А она согласилась. Мама все смеялась и смеялась. Она продолжала смеяться. А потом сказала. Так вот, зачем твой брат просил папин большой черный костюм и пальто? Так. Маша сильно разозлилась, поняв, что это пранк брата. И он обидно разыграл ее. <сосы> А теперь самое интересное, как же я люблю эти нелепые концы страшных историй, ребят. Оказывается, все дело было в том, что ее брат увидел ее в Квай, прислал ей сообщение а потом решил ее напугать. А подписчики и лайки у Маши так быстро начали расти, потому что ее ролики были классные, и она подпала в видео к Энни Мэджик. Вот такая история. Ну что ж, мы с Морфа. Очень надеемся, что вам понравилась эта страшилка. Ссылка на квай в описании. Скачивайте, добавляйте туда свои ролики с хэштегом Анни Мэджик, чтобы я могла их найти, посмотреть и показать своих видео. И увидимся скоро. И смотрите ролики новые на других моих каналах Не хочет от меня уходить Ты мой усятик